Всем здорова! И у нас наконец-то настал черед 36 уровня. Добрался я до последнего уровня наконец-то. И сейчас вместе с вами мы его пройдем. Пройдем его, как сказать, с первой попытки. Ну, посмотрим, пройду я с первой попытки или не пройду. Получится или не получится. А ну, потом уже босс. Решил я покататься немножко на санках. Зима закончилась, а снежное настроение так... Так немножко и держится У нас в городе, кстати, на днях был Такой сильная буря была И град так насыпал Очень много, ну, он-то был Небольшой, я бы сказал бы, такой Очень маленький э -э Можно сравнить, как пенопласт Уплотнительный, вот в коробке засыпают, вот такого приблизительного Размера был град Но его было настолько много, что На секундочку показалось, что это Просто снег, есть фотографии Но ну, видео вставлять я, я не буду Фотографировал, показать своему ребенку с женой, потому что они сейчас немножко отъездят. А, ну да ладно, отвлекся. В общем, ребята, у меня так вам назрел вопрос. А кто еще не видел челлендж на моем канале, который я запустил? Обязательно после просмотра этого видеоролика заходите на мой канал и смотрите предыдущие выпуска. Я запустил новый челлендж. Там все рассказывается. Посмотрите и пишите комментарии, что вы об этом думаете. Вот, ну, а я тем временем, ну, немножко продвинулся. Я, если честно, думал, что 36-й уровень будет покороче. Ну, судя по 34 по 35-му, которые я пролетел вообще молниеносно, которое которые видео тоже есть на этом канале, смотрите обязательно. Ну, и пишите комментарии по поводу челленджа, какие условия э, вас именно интересуют. Но пока мы продолжим уничтожать танки, боевые машины, пролетаем. Ух, и в ловушку чуть не попались. Я ее просто один глазом так заметил. Кто, кстати, тоже заметил. Ставьте палец вверх, кто заметил. А кто не заметил, ставьте палец вверх, потому что мы будем очень благодарны. Я ее заметил и пролетел очень быстро. В таких моментах лучше пролетать. Честно, ну не люблю я вот хлопать по экрану пальцами, грубо говоря, как сумасшедший, как будто у меня конвульсии какие-то, чувствую себя не совсем слабо, не, ну, не совсем нормальным человеком в эти моменты. Вот, э, жизни нам... Ух ты! Ребята, какой факт пошел! Ловушку перелетел, я даже не ожидал, просто взлетел на секундочку, а еще и получилось ловушку пролететь. Ух, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Что, ой, ой? взорвал еще и танка заморозил так вертолет поскидывал все бомбочки напоминаю я стараюсь два танка ух ты пух ты ну тут наверное с первого раза у меня будет сразу три счета Но ну, однозначно уже два с половиной есть и большой промежуток еще нужно проехать ну лично для меня вот не знаю как для вас а для меня 34 четвертый уровень остается пока Самым сложным, ну, в порядке набирания счетов. Там просто нереально. Там надо всех уничтожить. Кто только появляется, надо всех уничтожить, чтобы, наверное, получить три счета. У меня пока их нет. Единственный уровень, на котором нет, у меня три счета. Как бы я ни пытался, а пытался, я, наверное, уже раз 100. Пройти этот уровень. Ну, у меня как-то не идет. Не знаю, ребят, как у вас, у кого есть три счета, три счета на уровне? Отзовите, пожалуйста вы будете моим героем, и обязательно попадете э, в следующий выпуск, ну, я вас включу ваш комментарий, обязательно с вашим никнеймом включу, чтобы люди знали своих героев, тоже. может, ну, я пока не могу, не стесняюсь, поэтому сознаться, Осталось немножко три счета, ух ты, ух ты, давай, давай, жизни-то у нас есть, смело можешь бороться с кем угодно, вот так вот, с первого раза в мах три счета и максимальное количество кристаллов, в общем, пальцы вверх, подписка, комментарий, пока-пока.